Всех приветствую, дорогие друзья. С вами как всегда, Forever. И как вы уже видите, да, добавили точнее, не добавили, а сделали новое обновление на CCD. Добавили снег, добавили некоторые машинки, которые мы точно сегодня уж купим. Uh, там еще какие-то дополнительные функции, что ли, защита аккаунтов, все дела, потому что uh, была такая волна взломов, добавили, в принципе, добавили BMW M4, новую, G82, X5, новый, uh, не новый, вот, проехал, кстати, Е70, uh, вернули кабана, как ни странно, и многие его просили, добавили еще uh, обвес Брабус на него, и добавили долгожданный Stolp Hunter Smart 2. В принципе, 4 машинки на обновление до Нового года вроде нормально. Ну, добавили очень культовые автомобили, если честно. Также обновили BMW M3 E30, TF90, добавили там обвес новый по типу 21-го года, что ли там рестайлинг. На Хаммер добавили обнову. Что-то там на s 13 на Volkswagen Golf и на Ешку. E а, э, и еще, к сожалению, убрали Альфа Ромео Джулия. Пресса Альфа Ромео Джулия. И Tesla Саби и Лада Вьес. Ну, короче, это самые неликвидные машины были. Ну, а так, норм... да, Альфа была норм, сенсовая, достаточно хорошо смотрелась. Ну что ж. Uh, предлагаю начать и купить uh, Mark II сначала, потому что мне интересно. Я же дрифтер за весь дрифт, вот это типа тематичный такой весь. Так что давайте сначала поедем мы купим себе Mark II. Кстати, передаю сразу привет всем иксам. Как видите, у нас же эта панелька появилась, да, Сейчас сверху это икса, ну, прикольно всем, да? Uh, передаю привет всему X-клану, Фреду и особенно Курду. И всем, кто там, пацанам, все ну, вы шарите, короче, шарите. Кто смотрит за стримы, шарит. Вот. Так, с наступающим Новым Годом, хо-хо-хо. Ну, да, вот такое новогоднее настроение, если честно, короче, данное обновление. Просто, не знаю, мало машин, как мне кажется, все равно. Я бы добавил чуть побольше и... Обновил бы камхак, все-таки, потому что народу. Вот для нас, для мувимейкеров, нужен новый камхак. Чтобы снимать CCD. Короче, добавьте камхак, пожалуйста. Я не могу больше так снимать. Это извращение. Дрифтеры, вот сразу тут, видишь? Сразу дрифтеры тут. Так. Я понимаю. Половину машин. А, не во! Морковник добавили, 90 й вообще, красавец Правда, блин, мне кажется, моделька старая, очень, он очень давно был сделан, вроде бы Купим его, мы на каком регионе, на 98 м давайте, ребят, Питер, все дела, стритуха, движуха, все дела Черный марк, дополнительный цвет, там, не знаю, давайте поставим голубой, как ориентация Клурда МХЕ номер, блин Блин, МХЕ не, не фартануло с Вообще не фартануло с номером, но да ладно. Давайте сразу... Стой, стой, куда ты садишься? Поехали сначала это. Пос... Купим еще. Либо, не знаю, вот Е70 Х, я не хочу. Мне не нравится, типа старые иксы. И особенно, типа, блин... Е70, ну как, Е70 и так, относительно... А не Круху делать. Блин, не Круху мы будем делать из новых иксов. Либо давай тогда ты из, ну, из старого, я э, из нового. Либо посмотрим. Либо брать новую М4. Не знаю пока что. Э, думаю М4 будет такая прикольная под дрифт. Там не знаю все дела делать. Но тоже вряд ли, вряд ли. Хотя так, чтобы посмотреть для обновы. Так, Гнелик, пошел в... О, ясно, краш. А, я говорил насчет М4. Ой. Либо Икса, либо Кабана. Не знаю. Кабан такая своеобразная машина, слишком казуальная. А, и думаю, что каждый уже будет ее покупать. Типа, кому не лень, купит уж точно Кабана и тень на него Праббус. Ну ладно. А, блин, так подлагивает жестко автосалона. Пипец. ФПС, короче, покинул чат. Ого. Ого. Такс, такс, такс. Блин. Все-таки не знаю. Нет, икса я не очень хочу. У меня еще одно место остается. Не знаю. Либо брать кабана, либо брать икса. Хм. Блин. Либо вообще купить F90 и кинуть, короче, на нее это. Че у тебя по кабану? Знаешь что? Знаешь что? Будем делать э, бандитский кабан. Так что давай по пошли, короче, э, будем делать бандитский кабан на сервере. 20 штук баксов. Это надо перекинуть. Это сколько в рублях? Чтобы там точно было бобык там. Нормально, нормально. Мы вроде не это... Не бомжуем. Денежка есть. О, Атаха. Салам. Подписчику привет передаю Атахи Долетает на стримы. Все дела. Так. Ой. Такс. Ну не знаю. Вот смотрите. Вот М4 типа ноздри. Плюс номер как-то... Ну русские номера на ней... Блин, посередине так себе смотрится. Если бы без номера, еще бы было окей, мне кажется. Сзади, ну, сзади она вообще очень красивая. Так. Давайте. Купим. Сель. Наш. Наш кабан. Наш, нашего красавчика. И да, да, он будет в Браво. И точно он будет сенсовым, потому что... Это же Форевер, он все делает на стенс. Не хватает денег, в смысле. Oops. Так, на 98 покупаем? Или какой там регион? Ну, давайте 98, опять же таки. Или 78? Не, 78. Купили раз этот. На 98 маркаде купим на 78 кабана, во. Все равно номера потом другие на него будут стоять. Такс. Кабана мы в черный закинем. Мы что, не бандиты что ли? Так, так, так, так, сюда, вот. ОСА номер, прикинь. Полублат. Спецсерия выпала, вообще. Саня. Так. Где тут у нас э -э наш друг? Любимый. Жаль, у меня уже выпался кайф. Кабан топ. Я в тюне. Вообще, выпал, кор выпала, короче, ребят, спецсерия, блин, салона на 78-ом. Нифига себе, по кайфу. Так, поехали сразу снимем денежки и поедем их тюнить, сделаем на стиле, сделаем их красиво. Нифига тут народу, нифига тут народу и все черные кабаны. Черный. Так, перламут, сделаем вот такой вот оттенок, наверное, карамельно серый. Хотя не знаю, шоколадный там не знаю оттен оттенки ему идут очень. Либо синие, у них были синие, я помню, короче, кабан, во, во, во. все, делаю синего кабана, прям будет вообще, такой элегантно, элегантно смотреться, синий, темно-синий кабан, такой вообще прям лайтово-синий. Тонировачку, конечно, сзади, блин, это там да, обеспечено. Ведь это кабан, это престижный, это 90 это, короче, мажоры, это, короче, да, бандосы. Блин, фига тут народу, конечно, собирается на тюне. Да выезжай, братиш. И смотрим, что тут по тюнингу. Детали клы клыши, крыши, черная крыша. Не знаю, на синем будет, не будет смотреться. Давайте поставим, если будут достаточно прикольные на нем еще весики такие. Так, а что по дискам? Диски, говорят, новые должны были добавить. Но пока я ничего нового не вижу. Вроде все одно и то же, что и было. Так. Не прогружились, не прогрузились, штамповки нет. Так, а ничего нового и нету, вы что? CCD, а где диски? CCD. Чё, из-за хейта, наверное, убрали, скорее всего. Потому что достаточно большой хейт был в сторону тех дисков, которые хотят добавить. Блин, какие поставить, Моноблоки? Как и все. М -м -м. Ладно, поставлю моноблоки такие МГшные, которые. И смотрим, какие тут обвесы. Ой, о, -ой, о, -ой, о -ой, нифига, он в черном смотрится в Брабусе. Фига себе, он ля-ля. Ну, не знаю, s 70 так себе. Вот, о, -о, о, это просто красота. В Брабусе просто такой, знаешь. Знаете, такой дверь становится такой... Прям... Mm. Так, и ксенончик по лайту сделаем на него, конечно же. Так, толщину дисков. Это кабан, это, короче, диски у него... Ой, диски, говорю. Толщина колес у него там пипец. Это же, блин, это у нас неприводный монстр. Все дела, типа... Если я прав. А может, и не прав. Добавим четко развала, чтобы он под ноль был. А не в минус. Так. Вот так вот. Вообще красота. И вы знаете, какую я номерную рамку поставлю. Это спаси и сохрани, конечно же. ведь это фирменный стиль Форевера. Выпал еще и из спидсерии, типа ОСА. Так, что тут еще? Профильшин, профильшин. Не знаю, я думаю, высокий. Хотя... Да, скорее всего... Высокий пока поставлю. Потом уже посмотрим. Remove антенна. Антенна можно по-нормальному было написать? <laughs> ну, нет, антенна такая добавляет такой стилек. Хотя зачем она? Лучше убрать. Спойлеров вообще нету. Тормозные диски у нас какие будут. Давайте просто какие-нибудь поставим. Божь, допустим. Так, шины у нас будут. Что хм, он, как всегда, шильдить их хром, что это такое, хромовая эмблема? Да, походу на комплекте просто ее не видно. Ну что ж, вот наш кабан, ребят, э, Нифига так, так ни хило так 800 к вышел тюнинг на кабана. Так, что я хотел? Во, берем теперь марка, ребят. Марк у нас тоже, ну, он как всегда дрифтовый будет. Как всегда, у нас все машины под дрифт. Как всегда, мы кайфуем. Кайфули. Так, заедем. Что тут, по-моему? нет в принципе, марку можно какой-то такой. Типа, яркий дать. Это же все-таки дрифт машина. Этот дрифт, этот дрифт, короче. Хотя, с другой стороны, символизируется как самурай. Так. Можно сделать вот такие вот цвет блеска сюда на оранжевый такой вот темно-оранжевый и шоколадный что ли карамельный, хотя не, не очень смотрится в карамельном таком не, не, не во сейчас я чутка поиграюсь еще основу на более красную перекину во, такой янтарно-красный вообще получился, вообще кайф Ляля, -ля, вообще, вообще ляля. -ля. Так как это дрифт-машина, мы не меняем вообще. А, ой, тонировку не ставим. Можно отъехать, РРС, Редина. Как бы я выезжаю, а ты въезжаешь, так что тебе надо подождать. Как бы такие правила, да? Иса. Так, что у нас по тюнингу на марте? Вертекс, вижу сразу юбки. И бенспорт. блин, не знаю, не знаю, честно не знаю, типа надо полностью, давайте сначала Бен посмотрим, что у нас по Бен, выхлопная система, как у бывшей, отсылки ССД, конечно, ну, ну, все знают, почему ставят эту всю банку, да, угу. задний бампер Бен, вот честно, Бен BN... мне вообще не нравится, как смотрится задний бампер на морках, ну, блин, ну, вот слишком какой-то Выпадающий что ли Vertex тоже он такой своеобразный А вот кастом Давайте поставим кастом В принципе кастом это самое то Как я думаю Хотя с порогами может смотреться как-то странно Ну да ладно Диски Диски на марка Диски, диски, диски, диски, не знаю, диски скорее всего на марка пойдут с полочкой, это точно будут рейсы, где они, всеми любимые рейсы, так, алло, вот, рейс ТЕ, во, во, во, ну, это типичное, но, блин, стиль они будут иметь на нем капот, что у нас по капотам, капот, mm. такое, не знаю. Типа спорт. Спорт такой. Спорт. спорт. Ну давайте поставим. Давайте так. Для стилька. Для стелька сойдет. Ксенон стоковый. По типу стока сделан. Вот такой вот. Толщину дисков. Ой. Дисков. Колес. Нормально. Такой вот же. Блин. Этот держак должен быть. Чтоб столба не словить. а алейкум. Все дела. Так. Поставим вот спереди развал. Чтобы был. Хотя фендера есть да нет пока я не буду выставлять короче вот чё по фендерам вертекс фу фу фу как это смотрится фу не фу. фу фу фу так номерную рамку наверное поставим это made japan все дела japan не, хотя зачем это? Ссылочек будем делать. Где тут Столб Hunters? Тут же было где-то. Так. Фамиллярити. Короткая дорога. Во, во, во, Хантерс. Вот. Это топ. Перед ней бампер. Какой мы поставим? Блин, кастомный. Кастомный самый красивый. Блин, красиво смотрится. М -м вертекс. Ой, вертекс говорю. Бенспорт так своеобразненький. Этот кастом вообще не очень. Давайте поставим Бенспорт. Думаю, Бенспорт сам это будет. Салон. Аниме дрифт. Типа ковша. типа блин А руль нельзя было добавить, да? Ясно. Ладно, добавим. не салон будет у нас вообще по полной дрифт корчелюга. Корчу... Корчуга, да? Высокий профиль. Диски. Сплитер, что тут по сплитеру. О! Топ, тут можно сплитера добавить. Фига. Ну-ка, перед бампер, что тут. Блин, а так. Блин, он сильно, где смотрится-то. Mm. В принципе-то, в принципе, можно поставить просто сплиттер. Сплитер, не знаю, он как-то. Хотя. Не. Давайте уж бампер. Лучше уж да, бампер. Так что вот так вот. Так, сплиттера мы посмотрели. Спойлера. Спойлер. кастом один, доктейл, Ducktail вообще на марках не смотрится. Вообще на марках не смотрится. Вот зачем такие лавки ставить вообще на марки? Вот блин, ну, даже они же не смотрятся. Давайте, а убрать нельзя. Во! Нормально. Убираем просто. Тормозные диски. Нипк, как мы всегда... Ставим. Так, шильдики оставим. Он у нас не распил, не крашен, не все все дела, короче. Бридж Стоун опять у нас шины И теперь выставим наши колеса по ширине. Звальчик. Вот так вот, аккуратненький такой. Текс. Такс, развалы тоже чутка можно назад закинуть. И, в принципе, ребят, у нас получился вообще кайфовый. Дрифт корж такой. Текс, давайте уж выйдем отсюда. А то, блин, народу, конечно, собралось. Это шоу, жесть, жесть, вообще жесть. Так, э, настройку сразу на него кину, наверное. Потом Хотя можно и потом отдельно Смотри, что там по у него. О, зайка новогодний зайка наш санек проехал. Аклюрт. Так, давайте тянем сразу какой-нибудь. Вот давайте вот это вот тянем, посмотрим. Не знаю, подойдет, не подойдет, даже если не подойдет, потом поднастрою. Но хочу. Хотя... Ребята, ничего, так... Типа, настройка вообще не с этой машины, он нормально так едет. Это вообще хорошо, ребята, вообще отлично, отлично. Ну что ж, так, давайте где-нибудь вот в этом месте встанем. Вот так вот я поставлю для, для превью, чтобы красиво смотрелось. Так, поставим марка. Поставим кабана, который у нас еще и на спецсерии, оказывается, выпал, блин, оса. Оса тупо. Кабан вообще такой, блин, монстр перед морком почему-то. Так. Ну что ж, ребят, на этом, наверное, я закончу. А, в принципе, обновление достаточно красивое. В плане то, что добавили зиму. То, что наводит новогоднее такое настроение очень хорошее. Машины бы я добавил чуть больше, хотя, говорят, они очень качественные, получились эти. Но никогда не можем сказать. Это только к модельерам надо обращаться. И добавили легенду, добавили кабана и x5 и. E70. Ну что ж, ребят, на этом. Я попрощаюсь с вами, спасибо всем, кто посмотрел данный ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, увидимся на стримах и в следующих видосах, всем чао.